Всем привет! Я решила записать свой отзыв о работе в корпорации ЗУС. Зовут меня Зябрева Наталья. В самой корпорации я сравнительно недавно, я здесь всего 12 дней, но уже вышла на <coughs> менеджера 6%. Знаете как, в сетевом маркетинге я уже пробовала себя. <coughs> я для себя решила, что я никогда больше, просто никогда сюда не вернусь. Потому что у меня был довольно печальный опыт, где-то, наверное, около 10 лет назад. Я попала в сетевой, когда надо было заниматься продавать белье. То есть мне за 10 тысяч рублей, да, огромную сумку с бельем разных размеров. И сказали, вперед. Естественно, у меня ничего не получилось. Ну что, во-первых, с сумками ходить, ну, да не так просто. Ни морально, ни физически вот так вот бегать, искать как-то где-то клиентов, когда ты не знаешь вообще. Вот тебе дали багаж и вперед. Никто ничего не объяснял, никто ничего не рассказывал, никто ничем не делился. То есть я своего спонсора, она видела два раза в жизни. Один раз, когда он мне рассказал об этом бизнесе, а второй раз, когда мы просто в Москве где-то встретились, она мне, ну, случайно даже, скажем так, встретились, когда получали товар очередной. Вот. После этого я решила для себя, тут я раз продала большую часть этой сумки, там даже появились какие-то клиенты. Вот. Но это все не так просто, и поэтому я из этого ушла и сказала, больше никогда. Сколько раз мне предлагали ВКонтакте, в Одноклассниках и Флейм, и faberlic и чего только не предлагали, да, у меня просто стоял стопор на это все. Я не хочу, я не буду, я никогда к этому не приду. <как> Почему именно корпорация ЗУС? Потому что вас ни к чему не принуждают, с вами работают, вас обучают. Есть обучающая классная система, есть система вебинаров, есть система семинаров. Э, вебинары можно как участвовать в них, так и смотреть их в записи. Объяснение идет пошаговое, То есть на данный момент, я не так давно, я уже говорила, всего 12 дней здесь. У меня есть 6%, у меня есть подо мной уже структура. То есть я только начала работать, а у меня уже подо мной 6 человек есть которых я также пытаюсь как-то мотивировать, объяснять на личном примере. Любая работа в офисе на дядю, на тетю, на бабушку, на дедушку, да, она никогда не приносит вам реального дохода. Нет, она приносит какой-то постоянный там доход, да, вы получаете каждый месяц свою зарплату, но вы вырастите до определенного предела. В сетевом предела нет. В сетевом сложно работать, когда у вас нет человека, который мог бы вам помочь, мог бы объяснить, мог бы направить. В жизни бывает всякое. Бывают такие моменты, когда хочется все бросить, ничего больше не делать, вам кажется, что вы занимаетесь какой-то ерундой. Здесь, в этой корпорации ЗУС, всегда есть люди, которые вас поддержат, которые вас мотивируют. Здесь потрясающая идет поддержка от всей команды. То есть в вашем успехе заинтересована команда. И каждый раз, когда вы выходите на новый уровень, когда вам приходит какой-то классный заказ, вы всегда делитесь этим с командой. Команда вас поддерживает.